Банде Гуру Пададанда М Бхактабинда Саманитам, Шри Банде Нитам, Саходитам, Ванша калпотору в се кипас инду ве вача. Патита ананг пабу не бхавишна ви бью. О, намо Шивакти поди, деви, шотто, ботти, Нараяна, намаскетто, нолунча, иванороттамам, девингсара, сватингве, самтато, жайю, мудире, Шанкхирта Бхакти прамодакшаджогудару, дейям сада при вавакнам виштадухам, тетаспадам сивавиринчанутам сараням, бхита ти хам ванудупал банде Беспургита, кем я пигал, вот и Швадерши. Буруна, ну рага, раса, сага, раса, рамуртихи. Саратика, мы катаемся. Срихишна, Шиат-дейта Галад Сади, Гора Бхакта Кришна Чайтана Прахунитананда. Шиат-дейта Галад Сади, Рама, Рама, Рама, Рама, Рама, Рама, Рама, Рама, Рама, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Раам, Hare Рааму Намами ганге Сура-сура-ир-бандито-дип-бару-пам бхукти нча калапам табам Нарайана-приyamananga-madhāpahāraṁ Vārāna-zipurapati-phajabīśyanātāṁ Vāgīśa-jusya-vadhani Хари, Кришна, Хари, Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари, Рама, Хари, Рама, Рама, Рама, Хари, Рама, निस्प्रिह सर्वतोह सिध्धो सर्व जबधा, विशारधा, सर्व शंक्षे जब्धा, विशारधा, की पासिंधु, की पासिंधु, सुसंध्पुरुनza pードनिस्प्रिह सर्वतोह सिध्धो सर्व जबधा, विशारधा, सर्व संक्षे जब्धा, वियृराहता, विशार् Сила бхакти сарасвати шила сказал, когда я думаю о себе, что я выше других, то тогда вопрос неуважения к другим возникает, вопрос их игнорирования. И вот Гавдия Гуштипати, Шишила Бхакти-Сиданта, Сарасвати Госвами, Тагур Прохопад Парамахамса Джагадгуру, сказал, когда я думаю, что я выше Вас и что превосхожу Вас, что вопрос оскорбления других возникает. Когда я думаю, что превосхожу Вас в чем-то, это вопрос такого, попытка оскорбления других может возникнуть. А если мы утвердились в Тринадапи Баве, то тогда не может быть вопрос игнорирования или оскорбления гуру -арги. И вот до тех пор, пока мы находимся и утвердились у лотосных стоп Гурупад Никакое неудовлетворение не может быть в нашей жизни. Никакого неудовлетворения не может возникнуть. Никакого беспокойства. И вот пока мы находимся у лотосных стоп Группад Падме, то нет никакого вопроса неудовлетворения, сожаления о чем-то, никаких жалоб, никаких проблем не приходит. Поскольку, если мы находимся подле группы от под по-настоящему находимся, когда мы полностью уверены, что мы слуга Гурупад Падмы. У нас есть единственное отождествление то, что мы его слуги, когда мы думаем только так. Никаких других мыслей в нашей жизни нет, неважно, где бы мы ни находились. Если мы думаем, что мы только слуги Гурупад Падмы, только Тогда и, и тогда такое нашу может наполниться, иначе мы благим, иначе мы будем чувствовать недостаток чего-то, тех же денег или слишком жарко может нам казаться, или холодно, или еще какие-то материальные беспокойства, или можем беспокоиться, что нас недостаточно уважают. Или еще что-то и будем пытаться получить это уважение, дешевую славу. Если такие вещи приходят, то это доказывает, что человек отклонился от пути группа, от подмы, иначе такая ситуация никогда не возникнет. И вот суть в том, что мы знаем, но забываем. Мы знаем, что мы вскоре умрем. Если спросить всех, вроде все знают, что они скоро умрут теоретически. Признаю, что жизнь их не вечна, но это не является прямым осознанием, если мы спросим кого-то, умрет ли он или нет. Человек скажет, да, умрет, но сказать он скажет, но сердцем и душой он это не почувствует, он просто знает на словах. А в тот день, когда вы осознаете на 100% что вы можете умереть в любой момент, когда придет такое осознание, что мы можем в любой момент покинуть этот материальный мир и что толку от этих зданий, славы, почета, материального уважения и прочих достижений. И что толку от всех материальных привязанностей, И, и вот суть в том, что Вайшнаф не может иметь никакой зависти враждебности к кому-то. Мы забываем главное. Если Сила Прабхупад говорил жестко, или Шанта Махарадж говорил как-то жестко, или Кешо Гусей Махарадж, кто-то думает, что у них нет три надо пивести, себя не умеет, но было ли это так? Мы не можем понять <титут> то, что их милость они приполняет не их. Возможно. Не все могут понять позитивно это. И, вот, это. и вот если их милость приполняет вы их, вы их вы они вы беспокоятся вы о нас, что мы идем по неправильному пути. Он и вот он вы хочет вы они вы хотят спасти нас. Но никто не думает в таком направлении, я думаю только в негативном, что как так смеют говорить такие жесткие слова. Когда Вридава Дастлаха Махашу сказал, что может ударить ногой по голове тех глупых людей, которые не понимают славы и значимости нитянанда, несмотря на то, что я привел множество доказательств, кто-то может сказать, что он не вашнав, а кто-то вашнав поскольку, говорит, более сладко. В тот день я говорил о седанте силы Прабхупады. Когда я хочу показать себя как Вайшнав, хочу мы не должны забывать этого. Это применимо ко мне, к вам и ко всем остальным. Когда я хочу показать, выставить себя как великого вайшнава, то Сила Прабхупад говорит в этом случае, я доказываю всем, что я никакой не вощна. Это доказательство того, что человек не является овощновом. Но, к сожалению, многие забывают эту седанту. И по попадают в сети каких-то глупых людей, которые хотят обмануть вас. Что же я могу сделать? И вот вопрос. Осознание прямого осознания гораздо важнее, чем делание чего то на показ. Я, я знаю, некоторые пытаются показать себя как великих преданных, носят тилы, кималы и прочие атрибуты, но я заинтересован в вашем внутреннем осознании, сколько осознания развилось в вашем сердце, поскольку без такого прямого осознания наш баджан бесполезен. Любой очарь, который проповедует без прямого осознания, его проповедь не, не будет успешной. Шилбахте Валабхатир Тагасай Махараш говорил, что без налагатия, без идеального следования, наставления у мы ничего не достигнем. И в этом большая проблема. Как понять то, что я хочу помочь вам? В этом главная проблема, really потому что многие не готовы принять сильную строгую седанту, или кто-то может слушать, слышать, слышать и не слушать, или слышать и не понимать, о чем я говорю, или кого-то ругаю, если то не все понимают кого. И я спрашиваю вас, о, о ком я говорю. Я говорю для вас, всех, о тех, кто выступает против матка против Шилы Прабхупады, против всех, не против какого-то конкретного человека, а говорю против самого явления такого. Я говорю о всех, но имеется в виду о, о тех, кто отклонился от пути, Сила Прабхупа тех, кто критикует Гаутимадхи, я вот говорю о них. И вот суть в том, что прямое создание самое важное. И вот читая много книг, изучая много книг, делая много внешних вещей. Но если осознание у нас не приходит в результате этого, то что толку? И если кто-то не Нет, у нас самоосознание, то бхакти, соответственно, нет. А если мы совершаем бхакти, то осознание, придет придет автоматически. Вот если я... Каждый может сказать, что он умрет когда-то. Но понимают ли они душой и сердцем, что они могут умереть в любой момент? Если они понимают по-настоящему, что в любой момент они могут уйти из этого материального мира, то тогда, несомненно, люди не смогут заниматься всякой ерундой и говорить что-то против Гуру и Только милость Гуру и она останется с нами, это, это наше вечное благо, наше главное богатство. Гуру, он может быть узнан по, не, опознан по его анугати, по его вере в продаю, по его очаруну, по его характеру, по его действиям. Я много раз говорил, это приводил пример формулы, по которой можно узнать подлинного гуру, но не все, к сожалению, могут понять это. Вашнар в саду может быть узнан по гуру анугати, по его вере и преданности сампрадай и по его посвящению Себя лотосным стопам, его гуруппад падме, в общем, по его деяниям, по его действиям. И также он не заинтересован в сборе дешевой славы для себя. Все, что он делает для гуру Ващнауфа и Бхагавана, а сам не стремится к никакой славе. И вот я говорил, что Ващнауф чистый саду, он никогда не гордиться теми особенностями или особыми действиями, которые он совершил. Он никогда не ожидает какой-то благодарности от других, какого-то уважения и прочей славы. Мы, Гауди, никогда не ожидаем. Мы не ожидаем какого-то уважения или чего-то особенного в нашей жизни из-за того, что у нас уже что-то есть. И вот слава, материальная слава сравнивается с испражнениями свиньи, кто-то очень стремится к ней, но какие-то проповедники, но проповедь сначала нужно проповедовать себе. Но мало кто готов слушать об Абсолютной Истине, если посмотреть, то во всем мире можно очень малое количество людей найти, кто готов принять Абсолютную Истину, очень мало таких. кто готов принять абсолютную истину, или бывает, люди приходят, вроде бы, заинтересованы слушать об типа, абсолютной истине, слушают, но не, не могут принять ее, не могут осознать, и вот происходит у, нас, у них буквально понос, если человек объелся какой-то слишком жирной пищей, или которого не может переварить, ну, вроде, ее съел, но переварить не, сможет, не может, в итоге понос возникает, и также вот с абсолютной истиной, люди... Вроде интересуются, пришли, слушают, но мало кто готов принять. И даже если готовы принять, не все смогут это усвоить. А происходит потому, что они не могут посвятить всю свою жизнь достижению Абсолюта. Они пытаются идти по пути Майи и по пути Баджина. Иногда здесь, иногда там как-то пытаются как там найти гармонию там и здесь, но такое нельзя нужно следовать либо пути харибаджана, либо какому-то другому пути. И вот материальная, практически дешевая материальная слава, она сравнивается с испражнениями свиньи, свиньи не поедают испражнения и когда они испражняются, это их испражнения вдвойне скверны. И вот это моя просьба всем преданным, вне зависимости от их а, происхождения и вообще всего. Пытайтесь определить ту причину, ради чего вы пришли на путь Баджана. Вы должны подумать, ради чего вы пришли на этот путь, зачем вам Харибаджан. И чтобы принять абсолютную истину или принять какую-то ложную седанту. принять Абсолютную Сиданту и подготовить вашу жизнь в соответствии с этим. Готовы ли вы? Прабхупад говорил Бхакти Сиданта Сарасвати Гасвами Тагу. И вот в тот момент, когда вы осознаете что-то, Прабхупад говорит, в тот момент, когда вы осознаете что жизнь, она не вечна. Мы, когда у вас будет самовопрошение, мы должны узнать об Абсолютной истине. Когда возникнет это желание, даже немного, в тот момент, когда у вас возникнет такое желание самовопрошения, то тогда желание самосознания, то тогда вы не должны терять даже часть секунды. Прабхупат говорит об этом. В тот момент, когда вы осознали что-то, что наша жизнь не вечна, что случится дальше, куда мы пойдем, это тело, оно не вечно. И в тот момент, когда вы осознаете, то вам не нужно терять части секунды. В Упанишадрах мы можем найти такую шлоку. И вот в Апанишаде говорится Почему мы спим, как мертвецы? Нас... Мы должны быть полны жизни. Человек Пракхупат говорит, «Если мы сами мертвы, как мы можем проповедовать?» Здесь имеется в виду, если у нас нет бхакти, которая олицетворяет собой жизнь, то как мы можем проповедовать? Если нет жизни, нет бхакти, то как мы можем проповедовать? И вот здесь жизнь имеется в виду Шикеширанагати, Бхакатарафан. Жизнь и душа Баджана это наша Шаранагати, наше самопредание лотосным стопам подлинного совершенного гуру. И вот в Упанишадах говорится, и вот Панишады буквально стучатся к нам в дверь, как в Шечитании Махапабху, ходил. Я от двери к двери просил людей проснуться и начать совершать баджин, но сколько таких, кто... Если посмотреть на обычный уровень само осознания обычных людей, насколько он высок, обычно очень низок. И вот в Упанишадах говорится, о, люди, почему бы вам не принять те благословения, которые ждут вас от нашей Гурварги, от Саду Гуру от Риши Муни. Все благословения ждут вас. Почему вы не примете их? Это великое сокровище. Те мудрецы после долгих после долгого баджана оставили нам огромное сокровище, но мы не заинтересованы, чтобы принять его. Мы хотим жить как попало, в соответствии с своему неправильным образом. Индия это земля духовного развития. И вот те мудрецы после долгого, долгой духовной практики, они оставили нам великое сокровище неоценимое. Оно ждет нас. Гувага зовет нас. Идите, примите. У нас великое сокровище ждет вас. Но многие интересуются долларами и прочей валютой материальные. И вот после смерти наши материальные богатства они никак не помогут нам, и мы должны накопить нечто значимое. Какую-то силу боджана. Но люди накап накапливают какие-то бумажки. Если мы достигнем небес, то материальные деньги, они ничем не помогут. И вот та вот валюта, которая есть в этом мире, в другом mm -hmm. мире она бесполезна. Что говорить о более высоких мирах Боу Бува, а, тем более о Вайкунте, там наша материальная валюта не имеет никакой силы. Там сила Баджана гуру Бул, милость Шигуру очень важна. И вот наша человеческая жизнь, она сравнивается с очень прекрасный пример приводится, что мы идем по лезвию бритвы, и вот так мы идем по очень острому лезвию бритвы, и очень опасно куда-то отклоняться и наступать. И эта наша жизнь также не вечная и нестабильная и а, полна неожиданности. Следуем ли мы Санатана Дарме, как Шила Бхактива Лапхатирта Гаса или, или что мы делаем? Следуем ли мы саната Санатана дарми? или Шутим? Вопрос. Дроначал Парват. Саря, это да. гора Дроначал. Да. Кто-то думает, что это нечто неподвижное, но у них есть духовная составляющая, как Ганга и Мунасарасвати, Гадавая, у них есть нечто дух... духовная составляющая Индия, Бартварша, но мы не понимаем. И вот Дроначал Парват и, и вот его сын Гирирадж Махараш. Хотя мы знаем, что Гирирадж не отличен от Кришны, но все же в материальном мире он является такой пример. И вот это гора однажды спросила Ханумана. И вот это, дронати, это гора начала спросила Ханумана. Вопрос есть, что за вопрос? Что такое Санатана Дарма? Я нахожусь в замешательстве. Мы следуем ли или нет? Каково значение Санатана Дарма? Санатана Дарма значит... Да, да, значит, таноти, вечно, вечно расширяющиеся, сада значит танути, вечно расширяющаяся саддатанути, вечно существующая, вечно распространяющаяся дар, дарма, зовется Санатана Дармой, и Хануманджи дал фантастический ответ. И вот Хануман ответил. И вот он спросил, что хочу узнать определение Санатана Дхармы и сколько. И вот Тогда а, тонуть, значит, тогда как бы он пойдет. И вот как... Узнать, кто утвердился в санатана Дхарме, а кто нет, каковы признаки. И вот те, кто утвердились в санатана Дхарме, есть есть особое, особое качество. Если кто-то делает что-то для него, он думает, как бы отплатить вам, чтобы сделать для вас, как, Криш, как Кришна, в бесконечных мирах. Если мы поищем, что мы можем дать Кришне во всех бесконечных мирах, если мы подумаем, что мы можем дать Кришне. Кришна самодостаточен, но все же Кришна дает нам такой пример своими действиями. То же самое, что сказал Хануман. Но многие забыли, не могут найти связь между этими вещами. И вот Хануман говорит Бхагаван Си Кришна говорит Гупи и Врадживасе, все, что вы сделали, для меня, если я буду жить долгую жизнь как полубоги, все равно я не смогу отплатить вам. Вот это говорит Бхагаван-Схи Кришна. Будьте довольны своим величием. Пожалуйста, будьте довольны с самими собой. У меня нечего вам дать. Бхагавадши Кришна говорит так. Я полностью продан вам. это зовется Бхагавадхарма. Бхагавадши Кришна говорит так. Я не могу отплатить Гуру Махараджа. Я не могу отплатить Шили Пархупади. или Шили или Шили Шила Махараджа. Я никогда не смогу отплатить им за то, что они дали нам то величайшее благо, которое мы обрели от них, от нашей гуру Я никогда не смогу отплатить им за это, я не смогу я вернуть им этот долг. <coughs> это зовется Дарма. Даже Гурудев, очень благодарен всем ученикам. Вы так много сделали для меня, я не смог ничего сделать вам. Как Шила Бхакти Валабхатирта Гасай ученик, пожилой человек, он говорил мне. И, И вот он сказал, Гурдев написал мне, Гурдев написал мне, смотрите, он пишет мне Дандавад Бранам. То в своем своему ученику выражает, приносит полные распростерты поклоны. И таким образом выражает свою, свою благодарность. Сила всегда выражал благодарность всем своим ученикам. И я тоже, я приношу свою пол, полные поклоны вам, знаете вы или нет. Поскольку я знаю, вы все защищаете меня. Майя не может влиять на меня. Вы смотрите, что я делаю и таким образом защищаете меня. Все время вы помогаете мне совершать мою Гуру Саву. Вы все пытаетесь как-то помочь тем или иным образом в моей Гуру Сэве. Вы заботитесь <интересно> о моем здоровье, хотя я думаю, все хорошо, но вы говорите, нет, что-то вам не так, надо взять и вылечить, вылечить что-то, хотя вроде э -э, все хорошо, и это доказывает, что у вас есть любовь ко мне, если вы не будете думать так, вы будете думать, что Шила Гродов, например, Шила Бхакти и вот и, и, и, ну, будете воспринимать его как обычное материальное тело, что очень плохо. И вот Кришна Дасбабуджи Махарадж в прошлый раз говорил, что он не принимал никакого служения, особенно медицинского. И, Ничего не принимал. И вот если спрашивал Бабхаджи Махарадж, как... А... А... как вы, все ли хорошо с вами, как здоровье, и он сказал, идите кого отсюда, и если кто-то случайно спрашивал даже, как здоровье, он сказал, что идите кого отсюда, нет времени на это. Но если прийти, поклониться, спросить его, как совершать баджан, мы в замешательстве. «Пожалуйста, помогите нам, мы не можем совершать банджин, находимся в мае». Он сказал, садитесь, я вам все расскажу. И вот он усаживал слушателей, если был какой-то просад, он угощал их и говорил Харикатху. А если кто-то случайно спрашивал, как у него здоровье, то он таких людей быстренько выпроваживал, поскольку Бабаджи никогда не... Думал о теле, он был, думал о других вещах, если, если кто-то думал и говорил ему, что нужно там обедать, и ужинать, таблетки принимать в какой-то определенный момент времени, то и... и... и... он гневался на таких людей. И вот таким образом, смотрите, мы должны помнить, Баба Джимарадж говорит, если кто-то делает что-то для меня, особенно о моем духовном благе, духовном развитии, об если кто-то из вас дает мне что-то, чтобы я развил мое духовное знание, самосознание, Я очень благодарен таким людям, и Шила говорит об этом. хотел сказать таким образом, если мой Гурдев, он спасет меня, но я падшая душа, я не могу понять милости Гуропад подмы. И не только это, и некоторые даже выступают против Гуру какие-то глупые люди. Но то, что хотят дать нам Гуру Вечнава, это вечное. То, что Гуру Вечнава хотят дать нам, мы... оно останется с нами навсегда. И вот я могу, И вот я могу вам показать пример такой лесной жизни, жизни отшельнической, жизни в лесу. И вот Барати Махараш тоже приводил примеры. Я тоже, она из, из... какой-то пример, то ли из Греции, то ли еще откуда-то оттуда. И, и вот Батимараш тоже он рассказывал, он в то он время он система такая была, работорговля. В общем, работорговля система процветала, вот, кто-то покупал рабов на базаре и заставил работать. И вот однажды... Один раб, уснул, а попал. В общем, но каждый хочет какой-то свободы. Но те, кто по-настоящему разумно, что не делают, они хотят следовать Гуру Вашнавам. Поскольку это не свобода, то, что мы понимаем под свободой, нельзя назвать это свободой. Это, скорее всего, двойное рабство. То, что то, чем мы наслаждаемся сейчас. Это зовется двойное, двойное рабство буквально. Но мы думаем, что это свобода. и вот мы, А мы хотим быть под контролем той божественной реальности. Мы хотим быть под контролем Гула Вишнавов. Но весь мир хочет быть под контролем майя. Они думают, что это свобода, но это не так. Это зовется двойная обусловленность. Control, И вот находиться под контролем Гуру Вайшнавов — это зовется подлинная by... свобода. И тогда мы сможем достичь мировой контхи, но не все это понимают только потому, что because я говорю иногда жестко, но можете ли вы доказать, что я говорю ложь? Может, я внешне говорю грубо, но это не для моего блага, я хочу открыть ваши глаза, в этом моя ошибка, поэтому некоторые отвергают меня, поскольку я пытаюсь открыть им глаза. И поэтому кто-то гневается на меня. И только потому, что я хочу открыть ваши глаза. А какие-то организации наоборот хотят. Like хотят вас одурачить like какими-то веществами или еще чем-то. И вот как же, то есть не все могут, то есть не все организации хотят пробудить вас, и чтобы вы развили сознание, как можно развить сознание, если наше сознание постоянно падает, как я могу помочь другим развить сознание? Если мы сами еще не достигли самоосознания. Просто самосознание не продается на рынке, нельзя заплатить какие-то деньги и стать самоосознавшей себя душой. силы невозможно достичь самоосознания. И это в этом в этой области нельзя как-то силой что-то сделать, в материальном мире с помощью денег власти, может быть, можно чего-то достичь, но в трансцендентном мире все это бесполезно. Любое количество денег власти, оно бесполезно, и вот мы хотим жить. Мы хотим, но многие хотят, полагаются только на силу денег и власти своих последователей, держат в дремучем состоянии, что это не говорится. Ну, некоторые религии существуют для от, отъема денег у последователей, поэтому, кроме того, как отъемом денег не занимаются ничем, могут прикрываться какими-то высокими вещами, но если посмотреть по сути, то так и есть. И вот И вот если кто-то спрашивает, против кого я говорю, так я жестко могу сказать, что говорю против тех, кто выступает против Гаудиамантха, против Силы Прафупадны, Бхакхисиданты Сарасвати, против Нитянанды Гуранги. Это мой ответ для всех тех, кто выступает против Годи Матха, чтобы они смогли исправить себя. Сила Прафупад сказал пытайтесь исправить себя, Значит, прежде всего не пытайтесь исправлять других. Это мое, мое, мое наставление всем вам, если вы заинтересованы в вашем духовном прогрессе, это мое наставление всем вам, не думайте о чьих-то недостатках. Не пытайтесь исправлять других, а лучше, если вы исправите себя. В, в нас тоже множество недостатков. И их нужно исправлять в первую очередь. Зачем смотреть то, что делают другие? Нужно смотреть то, что делаем мы и что делаем неправильно. И вот это очень важно. И вот проповедь некоторых организаций как раз направлена на отъем денег у населения и какое-то на одурачивание его. И если у нас есть хотя бы немного сознания, то это сознание тоже можно потерять. И вот есть притча такая о голом короле, то есть все, все думают, что король одетый, красиво одетый, а ребенок сказал, он же голый. И вот люди действительно у многих открылись глаза. Так, так и с так называемыми рели религиозными организациями часто происходит. Шичатани Махапрабху, он готов помочь нам, но он не сможет помочь, если мы оскорбляем бычновых. И вот Шичатани Махапрабху хотел даровать милость даже Саньяси, который жил с женщиной, дали Саньяси. Махапрабху не заинтересован в том, в тех, кто совершает ващинава-парахи. Махапрабху никогда не простит тех, кто оскорбляет ващинава И вот Вриндава Настакур Махаша говорит, Махапрабху готов сделать все для. Все для нас. Но если мы оскорбляем ваш то тогда нет. И вот Чила такого говорит такие слова. Мы не понимаем Бенгаля. И вот Сила Бхактимовна такого говорит. Ващинава чарит, и поветра, ващинава чарит, деяния вещного. вечно чистые, они всегда чистые. Но все же, если кто-то из-за -за, а, зависти критикует их, то тогда Сила Бхактина такого говорит. И вот если, а если кто-то критикует Ващновых, то Бахтюна Такур не то что не говорит с ними, даже смотреть на них не хочет. И вот в Киртане Шила Бахтюна Такура, вот Махарад цитирует на Бенгале, это говорится. И что же делать? Я пытаюсь донести это до всех, но кто готов слушать, но когда-то, может, через много лет люди поймут, что их Ачария был неправ в каких-то моментах. Может, не сразу кто-то поймет через тогда, когда меня уже не будет, но. А, вывод, все равно осознание у людей появится, и они сами все поймут. И вот пример я хотел привести. Вот это в этой работорговле, в общем, этот раб потерялся, убежал в лес. И вот он зашел в лес, чтобы спрятаться и убежать. Но случайно в тот день было сильнее ливенье, молния. И тот человек э, замерз, одежды у нее не было. Так или иначе, он спрятался в пещере. В пещере жил лев. Он не, не понял сначала. И вот смотрит, чем-то воняет. И, и вот äh, когда молния опять появилась, он ну, увидел лев, но ну, лев плакал. И вот ее за лапы кровь текла. Какая-то колючка была или порезался где-то, в общем лап, лапу повредил, его. и тогда утром этот человек какую-то траву собрал, он знал какие-то целебные травы, сделал пасту из них и приложил. Начал лечить лапу этого льва. Это у нее было там немножко, немножко одежды, он от, оторвал, повязку ему сделал. Этот лев ничего не сказал. Он понял, что человек хороший, хочет его вылечить. И вот искали этого человека, и вот пойма, поймали его, так или иначе куда-то ввели, и этот работорговец хотел его наказать, и как же, и в то время люди были жестоки, и хотел устроить ну, борьбу этого человека со львом. И вот льва тоже поймали того самого. И, и, и вот их, в общем, привели в какое-то место, чтобы они там дрались, подали билеты зрителям, чтобы смотрели, они смотрели на эту борьбу человека-льва. В общем, этого человека запихали в клетку со львом. И вот все приготовились смотреть, и что, что там будет. И этот лев увидел, это тот самый человек, который его... А, а, точнее... В общем, лев увидел такой человек, подумал, хороший обед, и побежал к нему. Когда лев учил запах этого человека и вспомнил, что это... Он передумал на него нападать. Это тот человек, который вылечил Милапу. И вот этот лев учуял его, вспомнил, что это его благодетель. И ничего не сделал. Люди удивляться начали почему лев на него не нападает, как-то странно очень. Но может так случиться, поскольку они звери, животные, а люди часто хуже людей, и поэтому не помнят то, что Гурвешинова сделали хорошего для них. Животное может выразить какое-то... Какую-то благодарность, и вот недавно сообщение пришло, что один охотник хотел тигренка украсть на человека. Какой-то человек защитил этого тигренка. Вот, в общем, хотел этого охотника отнять тигренка и вернуть матери это в деревне какой то около, около леса. Однажды три тигра напали на того человека, и эта тигрица была, она пыталась их как-то это отвлечь. В общем, мешало всячески этим тиграм напасть на того человека, поскольку помнила, что он спас моих тигрят. И, и почему я даю такой пример? Потому что некоторые не помнят то, что такое благо Гуру принесли им, что не сделали, они сделали для них, как заботились. Даже э, животные помнят, как странно это. Я уже сказал, то, что Вайшнава Дарма значит, санатан дарма, санатана Дарма значит, на каждом шагу. Мы выражаем свою благодарность всем Гуру Вашнавам. И это наша Вачнава Дарма, Санатана Дарма. На каждом шагу мы выражаем благодарность Гуру и Это наша Вайшнава Дарма. И вот Бхагаван Кришна дает нам такое наставление и Рамачандра. И Гуру Махапрабху. И вот Бхагаван Си Кришна говорит всем гупи, «Я никогда не могу отплатить вам. Даже если я буду жить так долго, как полубоги, все же я не смогу отплатить вам». Будьте довольны сами собой, поскольку мне нечем отплатить вам, что я могу вам дать. Если я хочу сказать, что я отплачу вам за все, что вы мне дали, это глупо, что я могу дать ему. в вот шастра, говорится. Даже если я узнаю, что какой даже какое-то слово от Гуру Вашнава, то я не смогу отплатить даже продав весь мир. Вот сейчас. И вот поведение Шила Бхакти Влап и Чиртагасая его этикет это подобно примеру для нас. На практике мы не знаем. Как мы можем понять это? Шила Бхактивабха, Чиртагасая Махарадж, Шрила Бхакти Дантавамана Гасая Махарадж, Шила Бхакти Вигант Бхарати Махарадж, они все примеры, это идеализм для нас. Поскольку без всякой цели мы не можем достичь успеха. Какая-то цель должна быть в нашей жизни. Цель должна быть в нашей духовной жизни. Если нет цели, то куда мы попадем? И вот Шила Прабхупад всегда думал то, что Шила Прабхупад всегда говорил. У нас должно, должно быть, должно, должен быть идеал перед нами, бачарья, смотря на которого мы получим вдохновение совершать баджан, Как на поле боя, командир должен быть примером. Если этот самый командир трус и подлес, то как солдаты получать какое-то вдохновение, сам, по говорит, что нужно пойти, отдать жизнь за страну, сам прячется где за Швейцарии, то <laughs> что о нем солдаты подумают. Нет, командир, генерал должен примером служить для других и вести себя достойным образом посмотреть даже какие-то борцы за свободу готовы отдать свою жизнь за Индию или за свою родину, но готовы ли мы посвятить свою жизнь Шили Прабхупаде или Бхагавана Такуру? И вот однажды Шила Бхагавана Такуру сказал, То, что только Бимала может защитить Шаутапантву Гауровани. Шила Бхакти, он такого вынужден был сказать, чтобы Малапасад, он может защитить, и сохранить Шаута Панфу. Как это удивительно. И услышав то, что произошло на Балигае, там Бхакти Прадивчит Махараш, я уже говорил о нем, Джагадиш Прабу. Его отправили на Запад проповедовать, он получил милость. Вот. И, вот, и вот он, Бахипадим Тихтагасай Махарадж, говорит, то, что я был там, в Балигайе, в Миднапуре, там было большое собрание на тему ваишнов и браманов и вот было, было огромное собрание и спор, кто превосходит кого. Вашнава Брауманафили наоборот. Шрила такого явил лилу болезни, но благословил Бемала Прасаду, чтобы он отправился туда и утвердил Сиданту. И вот, и вот если буду говорить за жизнь, жизнью, славу. Шилы Прохопады и Бхактюна Такура – это э, никогда не кончится. Вот великие ачарья в преместности Шемананда Паривари, его звали Вишван, Вишамбарананда Девгасвами. У меня есть его книги, его фотографии на бенгале и санскрите он очень уважаемый человек, с чем надо переварить? Он великий вид, знаток седантовит. О ком? Сила Прохопат сказал Бимагапрасат. И вот Сила Прохопат сказал, я никогда не видел такого мудрого человека, который имеет столь обширные знания. Шад сандарв, шести сандарв. Шила Прохупа сказал, я никогда не видел таких, которые так великолепно знал шесть сандарв. И вот этот Вишамбар Ананда Девгасвами, он был назначен Как ä, председатель этого собрания. И вот, и вот он председательствовал на этом собрании. Ты должен решить это, он сказал, ты должен решить эту проблему тысячи. Пандиты здесь собрались, и Сила подобно льву. Он начал говорить. И вот Шила Прабхупад выглядел подобно льву. И вот могу показать ее. там описание на Бенгале. И вот когда Шила Прабхупад начал говорить о Сиданте, он начал говорить о славе Рагунатха Даса -гасая. Поскольку те глупые сахаджи, они думали, что Рагунат Дасгасая родился в низкой семье. сила Пхуппад хотел защитить эту Сиданту. И вот, и вот Бхакти Прадьев Сагасая Махаш говорил, что никогда не видел его в таком виде, он был подобен тысячи солнц. И все пандиты, не могли даже слова произнести против его речи. И вот, чтобы утвердить седанту, это не оскорбительно. Весь мир был в замешательстве, почему, еще чем баба говорит, так или иначе, может, оскорбил кого-то. Я бы совершил оскорбление, я бы опал. Я просто хочу утвердить правоту моего Гуру Падмы, я должен делать это. И никто не может остановить это. Если кто-то хочет слушать, то пусть слушает. Если не хочет, это его дело. И, и если вы хотите достичь Бхагавана, вы должны прийти ко мне и слушать о Щели Пабхупаде. Иначе что еще делать? И вот он сказал, что Бималапрасад — это посланник Верховного Господа, он посланник Бхагавана. Он с зашел сюда. Тот, кто может защитить и сохранить Гавравани и мы. Нам не нужно много чари, нам нужен один достойнейший ачарья, кто может защитить всю горование. Нишила Бхакти Лаптита Гуса Махарадж, его Нугати, что я могу сказать? Ну, вот мы пишем Махарадж статью, пишет о нем, вскоре опубликует, надеюсь, в течение нескольких дней. И вот такая гуру Анугати, она образцова для нас. она... Идеал, высший идеал, она пример для нас, может, мы не можем достичь, но должны стремиться. И Шила Павхупад говорит до тех пор, пока нет такой сияющей, ярчайшей личности, которая служит примером и вдохновением для нас. Как мы можем совершать баджан? Обычные люди не могут получить вдохновение в баджане. Даже ну, в политике, Те борцы за свободу вот в Индии ночью, в, пол, в полночь в лесу собираются, вот как вот этот Мацарт Сузиасен говорил, с лекцией молодежи. Но ну, поскольку это во время британского правительства было, поэтому ночью собирались, пока полиция спится и, и не, не мешается. И вот он говорил лекции, какие-то пламенные речи, чтобы вскипятить кровь этих последователей своих. И вот он спросил, кто готов отдать жизнь за свою Родину. И все, все были готовы отдать свою жизнь ради Родины. Смотрите, даже обычные борцы за свободу, за независимость страны. Они готовы мы посвятить не свою жизнь своей, своей стране, стране. А мы не, не готовы, готовы посвятить жизнь Шили Настолько трусливыми мы. И только потому, что кто-то может быть против нас. И вот мы, нам, нужно, нам нужен сияющий пример, ярчайший пример. Следуя которому мы вдохновимся и сможем продолжать идти вперед. И сейчас может быть множество ачарий, но кому же следовать, как следовать, почему следовать. И мы думаем, что Шрила Бхагавалабхати Гаса Махарадж, Шри Бхактиви Дантавамана, Гасая Махарадж, Шила Бхактивиган Бхати Махарадж, они все примеры для нас они, гуру Варга, я никогда не думал, что они мои братья в Боге. Может, они говорят так из-за смирения, но я считаю их своими гуру. Такая Нугатя, такая Сева, она вечная зелена и бесподобная, непревзойдённая. Как они просто сердечны. Сейчас можно наблюдать многие полные лицемерия. Если есть какая-то проказа в вашем сердце, то гуру могут вылечить вас. Если вы хотите сохранить все ваши болезни, то что гуру могут сделать вам? Много раз Ишила Бактира Лабхатир Махарадж говорил иногда, я говорил с Махараджем, что я хочу совершать целу таким образом, думаете ли вы что-то пойдет. И вот он говорил, если ваша цель высока, если вы честны. Если ваше желание совершенно, если вы хотите совершать гуру ваш то никто не остановит вас, вы достигнете успеха. И такая гуру Анугатия. Она очень редка. Шила Бхакти Дайта Мада Гусей Махарадж был очень счастлив, видя служение Шила Бхакти в Тирчай Гасай Махараджи и Бхактивиган, Бхагавати Махараджи, они были его правой и левой рукой. Махарадж был очень доволен их служением. Он хотел назначить его как Ачари, но. Когда он узнал, после того как годов ушел, когда он узнал о завещании, поскольку завещание у юриста находилось. И вот Шиллабхахти Дайтамаду Агусай Маха, состоял завещание, в котором назначил Шиллабхахти Валабхатирта Агусай своим преемником, и вот он пришел. На собрание и провозгласил его волю, что он назначен ачарей все, все индийского сочетания Гудематха. Махараш, когда услышал, расплакался, сказал, что я недостойный, просто падшая душа. Ищила Веген Бхарати он из семьи, он более достоин, чем я. Пускай он будет ачарей, но мы знаем, он очень образован, очень знающий, очень сведущий. Он идеал татвогиане. И один преданный, как Биндомадов из Франции, он говорил. Он ученик Шилы. Шиларда Гусай Макараджи он приглашал часто его на запад и вдохновлялся им, и вот... И вот он говорил о... Шилабахтивалабхатирта Гусай Махарадж, такой человек, он идеальный доктор. Кто? дает точное, точное лекарство в точном количестве, в точное время и точному человеку, ну, конкретному человеку, в конкретном месте. В общем, то, что надо, вот, прям идеально. И вот мы сидели на балконе, я разговаривали. И вот я совершал парикаму в его честь, ради его блага. я молился Боговану, чтобы он оставил его в этом мире. В я принял обед, что я, я хочу, чтобы Бхактива Лабхатира оставался в этом мире. И вот я просил милости Бхагавана на это. Я брал обед и совершал Галадхана Парикрама. И таким образом я делал это ради его здоровья. Но кто, но кто я все же молился? Может, моя молитва может достичь ⁇ Лутоснестабгуранги ⁇ кто знает. Это наша возможность, что мы, великая удача, что мы обрели общение с ⁇ Чила Бхактивалабхатир Тагасвай Махараджим. Он может уйти из этого времени в любой момент, и мы пытались как-то помочь ему. А хотели, чтобы он жил дольше. Мы хотели обрести общение с Ним. Так много вещей я вспомнил, но времени не так много. Ну, что же делать? И вот его анугати была удивительная, И вот ее преданные говорили, что этот и вот Бхакча Валах Хатчирта был столь прекрасным духовным доктором, что давал точное лекарство, точный совет. Как точный, ну, в общем, давал такой, такое наставление, которое идеально помогало и идеально подходило. И и решала все проблемы того человека, которому оно предназначалось. Чистый ващнаваний, он настолько чистый, что даже то место, где они спят, они там могут совершать баджи, но для обычных людей это невозможно. И вот... И вот когда Махарадж ушел из этого уходил из этого материального мира, я был на Радакунде, говорил Харикатху. Каждый день. И вот мы слышали. Малахари-кунда. И вот ночью я видел Махараджа. Он смотрел на меня. И вот ну, у него был ну, чашка параманна. И вот он дал, дал мне вот ложкой Петопараману, я такое ви видение увидел и расплакался, рассказал преданным и провозгласил, что я уверен, что Махарадж не будет долго жить в этом мире. И я вернулся с Радакунды в Вариндаван и поехал в калькуту в Шичитане Гудья и увидел, что он уходит. В любой момент и может уйти. Очень такая критичная, критичная ситуация. В любой момент Махарас может уйти из, и один из его учеников могу сказать или что сказать. И вот он э, аскезы совершал Повторял джапу мритунжая мантру, которая для ващинов как бы не запрещена. Махадеву молиться как бы непочетно. И вот он постился уже несколько дней и повторял эту мантру чтобы махарадж подольше жил, хотя учение Шила Пабхупады и Бхактинута кура в том, что мы должны повторять Махаманту и Панчатату, такое правило. В любом сложном положении, критическом, или если кто-то умирает, нужно повторять Панчатату и Махаманту. Но он повторил Маринджаву и мантра. И вот преданные увидели меня в храме. Я посмотрел, я увидел, что он точно уже не, долго не будет жить. И я попросил этого секретаря Швилы Махараджа, чтобы тот попросил этого Махараджа, который там совершал эскезы и повторял эту мантру, Я был уверен, что мы не должны его силой держать в этом мире. Если он хочет уйти, пускай уходит. Зачем мешать? И вот я попросил ему объяснить, чтобы он прекратил, и вот я уехал, приехал на Годром, и вот мне позвонили, сказали, что Годов ушел. Я вот только сказал ему, вернулся, и вот Гурдов ушел. Я понял, что нельзя, нельзя насилие кого-то, если Вашнар хочет уйти, не надо его всей силой как-то держать. И, к сожалению, мы совершили много оскорблений в адрес его лотосных, стоп, зачем его держать в этом мире? Если он хочет уйти, пускай уходит. И такая та, же ситуация с, с Гурмахра, моим Гурмахараджем произошла, когда я и вот Гурмахраз увидел эту ситуацию, которая начала происходить, и Матхи сказал, что толку находиться в этом мире, смотреть, что происходит, и через несколько дней буквально он являл лилу болезни. Хотя астролог а и доктор они сказали, что ее сердце Гурмахараджа, как сердце 18-летнего мальчика, очень сильно, здорово, он еще лет 10-12 уж точно проживет, если его не беспокоить. Ну, гарантирую, что лет 10 точно проживет. Астролог тоже так сказал. Но Гурмахарадж захотел уйти. И вот я. Был опечален. И вот и перед тем, как уйти в духовный мир, он дал мне вот этот Баба Я был очень удачлив. Я получил последнее наставление Гуру Махараджа. Я хотел получить разрешение у Гуру Махараджа, разрешить для меня жить во Вриндаване или в Новодипе. Он сказал «Да». И даже так много вещей это отдельная тема. И во время ухода и явление я более подробно расскажу. И вот сила бактериального трансформации, хорошо, он пример для нас. И вот я от кни, книгу принес чтобы никто не сомневался. И вот я прочту, что написал Шила Такура. Ну, сегодня немного прочту, в следующий день продолжу. И вот Шила Такура он выражал, беспокоился, думал о ситуации нашего баджина о том, что произойдет дальше. И вот Шила Такура пишет то учение, данное сочетание Махапрабху, текущие ачарьи и проповедники, так называемые, они многие не думают о том, что они должны проповедовать подлинное учение Шимана Махапрабху. Если они сами не понимают, что такое учение Гуранги Махапрабху, как они могут проповедовать И, более того, многие говорят противоположное. Учение Махапрабу и таким образом приносят, привносят опасность в этот мир. И какой-то преданный из России или Франции откуда-то, они беспокоились о том, о ком Шнебаба говорит так строго. И вот я сказал, что а, Говорил строго о тех, кто против Шила Прабхупады, Такура, против Гуранги Махабабу, против всех вышеперечисленных. И еще кто-то спросил, почему Махарадж не говорит конкретного имени, против кого он говорит? почему я должен говорить конкретно чье то имя Гуанга Махапрабху, Бхагаван вот они дают такой пример, что они такой косвенной речи, косвенная, непрямая речь, более эффективная и благоприятна, чем прямое указание на чьи-то ошибки. И вот, вот, вот, вот, стих, стих номер в одиннадцатый Песни 21 глава 35 шлука с Симот И здесь говорится... Mm -hmm. so и вот Бхагаван говорит, веды всегда говорят не прямо, косвенно, веданта тоже косвенно, ришимуни тоже косвенно говорят, и Бхагаван говорит, я тоже хочу говорить непрямо, а косвенно. И те, кто... Ну, какие-то, если кому-то сказать прямо, то не все поймут, поэтому косвенные высказывания очень часто очень помогают, и вот следующая шлока, сколько примеров. Но если кто-то спрашивает, против кого я говорю так жестко, могу сказать против тех, кто выступает против учения Шила Пабхупада и Шимана Махапрабху. Это два шлока в следующем году, это наивысший пример Гуру Татвы. Это объяснение Гуру Татвы в этой шлоке. Это наилучшее объяснение Гуру Татвы Нет никакой другой шлоки, которая была бы столь точна и ясна. И вот Шила Бхакти Лабхатир Махарадж, он идеал и пример всего. Mm -hmm. Вот многие его братья-боги говорили, что люди он, на Запад едут, так много денег привозят с собой, вы ни копейки не привезли. А он Бхакти Лабхатир Тагасай Махарадж говорит, я не за деньгами на Запад еду. И вот он говорил, я не, не, не, не ради денег на Запад езжу, а, чтобы принести какое-то благо им. И вот Сила Бхакти Прамуд Пуридав Гусей дал мне наставление, чтобы я ехал на Запад. Я подшедуша, а не хочу туда ехать. Он запад полон май. И вот я прошу прощения у него, если совершил осознанно или неосознанно какую-то ошибку его лотос В его лотосных стоп и вот обвинение Во говорил Харикатху там тоже кто-то возмущался, что как-то жестко говорил, почему он говорил так а не по другому и вот мне приходилось куда-то переехать. И вот однажды с тяжелым сердцем я написал письмо, Махарашин рассказал, что я жил в Шитане Матье во Вриндаване, говорил Харикатху, но там местное население было, возмущалось. И вот я написал я с тяжелым сердцем его, его письмо, и что будьте уверены, я единственный, кто обретет вашу полную милость. Я гарантирую это даже никто из ваших учеников не сможет обрести столько милости, сколько я обрету от вас, и Я будьте уверены об от... насчет этого. И вот такая огромная уверенность у меня была, и он был удивлен, прочитав это письмо. И вот сегодня я молюсь его лотосным стопам, прошу его благословения, чтобы я смог говорить об абсолютной истине, абсолютным образом, находясь на абсолютном уровне, чтобы любые чтобы я готов был встретиться с любыми ситуациями на этом пути.